Всем привет, уважаемые подписчики! Вы на канале МД Гулькевичи. Буквально несколько дней назад я опубликовал материал, видеофиксацию, на которой было показано отсутствие парковок для инвалидов, то есть доступная среда инвалидов. центральная больница районная ни одного знака инвалида ну как бы можно стать сейчас но это прошло буквально минут 15 как освободились места здравствуйте а проехать можно почему а что это, объект какой-то такой, ну, секретный, чтобы сюда не проезжать? Там же стоянки, я нет, понимаю, нет, но там же стоянка для, для имеется. Для а вот смотрите, да. я инвалид. Не да. по барабану, я а вам. А мне что делать? А как же быть тогда, если нет парковочных мест? Да я откуда, я знаю, я что, это начальник здесь или что? Я ну ладно, разберемся. Конечно, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. При этом были зафиксированы звонки в ГИБД о просьбе. Помочь в этом деле То есть в нарушении прав инвалида Давайте же посмотрим Сегодня 8 ноября 2019 года Услышали меня Или оставили все это дело Как обычно Внимание на экран Да свершилось чудо Уважаемые инвалиды Вот так вот Я считаю, что каждый может отстоять права свои Кто лежит на диване Тому привет Хотелось бы уточнить А сторожа нету. Вот он туда меня не пропускал. Сейчас шлагбан открытый. Здравствуйте. Вот через некоторое время он появился, когда несколько машин заехало. Без его присутствия, как он вообще имел право покидать свое рабочее место. Добрый день. А вы на парковочном месте, вы, наверное, инвалид, да? Да Вот человек припарковался, инвалид Молодец Прокомментируйте, пожалуйста, ваше мнение Хочу сказать Я афганец Афганистан 1981-83 Инвалид второй группы Хочу сказать огромное спасибо Кто вот эти разметки сделал Для инвалидов очень уютно, приятно, ближе парковаться. Но когда такие наглецы становятся, которые не инвалиды, а просто мешают. Которые действительно инвалиды, что паркуются не на своем месте. Все, спасибо. Спасибо большое приятно. за комментарий, спасибо. Вот человек доволен. Я думаю, не да. только он будет этим доволен. Все, ребят, подписываемся на канал МД Ставим лайк, пишем комментарии